Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Новая версия для уменьшения ПСН. ЕНП – слухи ожидания реалии. Перст сведения – теперь не за каждый месяц. Тонкости нового отчета 6 НДФЛ. Налоговый прогноз. Новая версия для уменьшения ПСН. Исходя из обновленной с 2023 года формулировки для вычета, предприниматели, по разъяснениям ведомств, вправе уменьшать ПСН на сумму взносов, уплаченных как в периоде действия патента, так и до или после, но в календарном году действия патента. Например, можно учесть взносы, уплаченные в январе или декабре 2023 года по патенту, действующему с марта по сентябрь 2023 года. Но все ли так просто? с учетом возможности совмещения ОСН с ПСН, а также наличия ЕНП. Налоговая служба решила снизить бумажную нагрузку на предпринимателей на ПСН при предъявлении к вычету досрочно уплаченных взносов. Поскольку для вычета на этом режиме все равно подается уведомление, налоговая служба решила, что подавать заявление о зачете взносов при их уплате на ЕНП вовсе не обязательно. ЕНП Слухи ожидания реалии. Пока слухи об отмене ЕНП только ходят. Официальных проектов об этом, а также об исключении НДФЛ с данного механизма нет. Напротив, президент поручил к 15 апреля организовать обратную связь с налогоплательщиками в отношении функционирования системы ЕНС. Сгладить ее недоработки призвано и новое правительственное постановление. В нем значительно увеличены сроки направления требований об уплате налоговой задолженности и решений о ее взыскании в 2023 году. С 1 января по 30 июня введен мораторий на пени для случаев, когда уведомление о рассчитанных суммах не было подано или в нем были ошибки при достаточном положительном сальдо ЕНС персведения теперь не за каждый месяц. Налоговая служба сообщает о согласовании с Минфином позиции о непредставлении персведений в ИФНС за каждый третий месяц квартала по взносам. Форма персонифицированных сведений содержит показатели, идентичные показателям раздела 3 из РСВ – в связи с этим при представлении расчета по итогам каждого отчетного расчетного периода представлять перс-сведения за каждый третий месяц не обязательно. Поэтому если РСВ за первый квартал 2023 года будет сдан, то подача такой персонифицированной отчетности за март по ближайшему сроку не позднее 25 апреля отменяется. Тонкости нового отчета 6 НДФЛ. Налог в разделах 1 и 1.2 в 6 НДФЛ может не сходиться, ведь в разделе 1 по строке 023 указывается НДФЛ, удержанный не позднее 22 числа последнего месяца отчетного периода, а по строке 160 раздела 2 НДФЛ и соответствующие показатели по строкам 110 и 140 в отношении операций зависит, Отчетный период, включая последний день последнего месяца отчетного периода. В первую очередь, такая ситуация касается авансов по зарплате, расчеты по которым производятся после 22 марта, 22 июня и 22 сентября. Налоговый прогноз. С 1 сентября медосмотры можно будет проводить дистанционно с использованием специальных устройств, способных передавать информацию о состоянии здоровья удаленно. При этом периодические очные медосмотры отменяться не будут. В скором времени будет упрощен порядок трудоустройства подростков с 14 до 18 лет проектом, принятым Госдумой в первом чтении, предлагается снять с работодателей нагрузку по оплате медосмотров, если имеются результаты анализов в рамках школьной диспансеризации, и не предоставлять справки в службу опеки для детей, у которых есть родители. С 14 апреля устанавливается единый фиксированный административный штраф за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. Этот штраф не зависит от способа фиксации правонарушения и будет налагаться только на собственника или владельца транспортного средства, а не на водителя или других лиц. Действие порога беспошлиного ввоза товаров для граждан в 1000 евро продлено до 1 октября. В Москве до 31 мая столичные предприниматели могут подать заявку на получение субсидий на экспорт товаров в дружественные страны. Максимальный размер выплаты – 3 миллиона рублей. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 12 апреля. Тема вебинара – «Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете».